Всем привет! Вы на канале Путь к Истине и с вами Максим Гончаров. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что с официальной наукой что-то не так. Ведь если говорить конкретно об электричестве, а именно этой теме посвящен весь ролик, то мы заметим множество несоответствий и противоречий теорий с практикой. Конкретно об этих противоречиях мы сейчас и поговорим. 5 самых важных вопросов к электричеству. Обратимся к физикам и узнаем, что же собой представляет электричество. В школьном учебнике по физике за 8 класс автор Перышкин на 71 странице есть следующая информация, в которой говорится, что внешние электроны атомов металлов плохо удерживаются на своих орбитах и поэтому свободно перемещаются по проводнику. Это и есть по версии физиков электричество. Обратите внимание, что именно внешние электроны атомов блуждают по проводнику. А теперь обратимся к химикам и посмотрим, что же они нам скажут. Откроем книгу «Начало химии». Авторы Кузьминко, Еромин, Попков. 74 страница. Доказано, что в образовании химической связи между атомами главную роль играют электроны, расположенные на внешней оболочке. То есть у химиков внешние электроны образуют химические соединения в то время как у физиков те же внешние электроны отрываются от самого атома и блуждают по проводнику гениально но больше всего меня поразило слово доказано ну да я бы на месте физиков и химиков сначала договорился за что отвечают внешние электроны а то как-то некрасиво получается не очень-то хочется верить в науку, которая противоречит сама себе. Мы все знаем простой эксперимент. потерев ручку о волосы, мы получим статическое электричество. Принцип работы этого эксперимента прочитаем из учебника по физике за 8 класс. Автор – Перышкин. страница 70. Когда эбонитовую палочку труд о шерсть то она заряжается отрицательно, а шерсть при этом положительно. Это объясняется тем, что при трении электроны переходят с шерсти на эбонит, в нашем случае с волос на ручку. И здесь сразу же возникает вопрос: если эбонит или пластмасса диэлектрики, то как они могут принимать или отдавать электроны? Ведь в этой же книге буквально на следующей странице идет явное противоречие. В эбоните, резине, пластмассе и других неметаллах электроны прочно удерживаются в своих атомах и не могут двигаться, поэтому такие вещества являются непроводниками или диэлектриками. Такое чувство, что в официальной науке логика напрочь отсутствует. Эти два утверждения противоречат друг другу, при том, что они находятся буквально на соседних страницах, Принято считать, что конденсатор хранит свой заряд на обкладках, то есть на проводниках. Но многочисленные эксперименты показывают, что конденсатор хранит свой заряд на диэлектрике. В сети имеется огромное количество видеороликов, где люди проделывают эксперименты и все как один приходят к единому мнению, которое никак не согласовывается с официальной точкой зрения. Вбив в поиск ютуба, где хранит свой заряд конденсатор, вы увидите этому подтверждение. По сути, теория верна только в том случае, если она на 100% соответствует ее практическому применению. А в данном случае идет явное противоречие теории с практикой. Поэтому необходимо срочно пересмотреть свой взгляд на науку в сфере электричества. Поместим рамку с проводником в магнитное поле. При ее вращении мы получим напряжение, то есть электрический ток. Если мы подключим наш генератор к электронно лучевой трубке, то есть к кинескопу, мы обнаружим, что из кинескопа будут вылетать наши электроны в никуда. То есть по факту мы выстреливаем теми электронами, которые находятся в проводнике, словно из пулемета. Но при этом новые электроны в проводнике по официальной науке не рождаются. Так почему же они тогда не заканчиваются? По такому же принципу работают и все электростанции мира. Вращающиеся медные катушки, помещенные в магнитное поле, заставляют электроны двигаться по проводнику, потребляя электричеством весь город. Но почему электроны в медной катушке не заканчиваются, остается загадкой. Здесь напрашивается следующий вывод. Либо электрический ток не имеет никакого отношения к электронам, либо электрон не является частью строения атома. В принципе, и тот, и другой вариант не вписываются в рамки существующей официальной науки. Проведем эксперимент, который описывается в школьном учебнике по физике за 11 класс и сравним теорию с итогами проведенного эксперимента на практике. Автор учебника Мякиши, страница 32. Суть эксперимента следующая. На подставке закреплены два алюминиевых кольца. Одно кольцо без разреза, а второе с разрезом. Если поднести магнит к кольцу без разреза, то в нем возникает индукционный ток и это кольцо оттолкнется от магнита проверим это на практике поднесем магнит к неразрезанному кольцу мы видим индукционное взаимодействие магнита в общем все как описано в учебнике идем дальше а вот с разрезанным кольцом магнит не взаимодействует так как разрыв препятствует возникновению в кольце индукционного тока Проверим, так ли это. Поднесем магнит к разрезанному кольцу, но и здесь мы отлично наблюдаем индукционное взаимодействие магнита. Хотя в учебнике говорилось, что с разрезанным кольцом магнит не должен взаимодействовать, так как разрыв препятствует возникновению в кольце индукционного тока, но на практике мы видим полностью противоположную картину. После данного эксперимента задаешься вопросом, а сколько еще таких экспериментов в научных учебниках, которые не отражают реальное положение вещей на практике? И что насчет опытов по открытию скорости света, гравитационных волн, электронов? Не по такому ли принципу вы создаете свои открытия, где на практике одно, а в теории совсем другое? Ах да, самое главное в таких открытиях дописать слово «доказано», как вы это уже умеете. Кстати, а электрон-то уже не является элементарной частицей. Оказывается, электрон состоит из холона, спинона и орбитона. Ученым даже удалось отделить орбитон от электрона. Интересно, каким образом они это сделали. Надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню. Ладно. Что хотелось бы сказать напоследок современная наука превратилась в религию веру где одна группа людей со статусом ученый создает свои открытия которые на практике никак не подтверждаются для других группы людей которые всему этому просто верят нужно понимать что ученые это не святые люди и они так же, как и любой из нас, могут либо ошибаться, либо целенаправленно лгать. А их опыты и вовсе могли не проводиться по различным причинам. Поэтому всегда проверяйте и анализируйте ту информацию, которую вы получаете. Ну и в завершении хотелось бы попросить вашей помощи. Лайки, репосты, комментарии – все это поможет продвинуть видео. Для того, чтобы как можно больше людей узнало правду.